В зале тишина. Это особый мир почти без звуков. Главный герой мультфильма «Давай дружить, начало» разговаривают исключительно языке жестов. Обычному человеку, глядя на экран в полной тишине, нелегко продержаться и нескольких минут. Для слабослышащих людей это норма. Это их мир. Авторы первого в мире мультфильма для неслышащих сделали первый шаг к налаживанию контакта и сокращению образовательного пробела. Мы на самом деле открываем новые коммуникации. да, То есть мы открываем нам доселе вообще невиданный мир этих вот глухих детей. Элеонора Никанорова – человек редкой профессии. Она сурдопереводчик. Их в Казани всего 15 человек. Мама Элеоноры тоже сурдопереводчик, а бабушка – слабослышащая. Элеонора Никанорова говорит, что, к сожалению, существует пропасть с внешним миром у глухих людей. Люди, которые не слышат, они же не могут получать информацию, вот так, как мы. То есть мы посмотрели телевизор, послушали и все поняли. Они вынуждены а, искать другие источники информации, которые не всегда бывают достоверны. Давай, дружить, создавался не небыстро. Необходимо было выверить каждое движение пальцев и кисти рук для главных героев, зверушек. Это невероятно трудно. Понадобилась не одна компьютерная программа. Сегодня даже любимые мультфильмы, слабослышащие дети, могут только смотреть, о смысле и сюжете можно только догадываться. В Казани легендарного малыша и Карлсона перевели. Новый мультфильм возили в Китай. К ноу-хау был невероятный интерес. В будущем выход продолжения. Кроме того, планируются демонстрации на телевидении. Елена Новгородцева, Роберт Набиуллин. Столица.